Данное видео не несет своей целью кого-либо оскорбить и является всего лишь выражением личного мнения автора. Ролик не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет. Я задумался о том, почему российские города такое говно. Почему, когда я возвращаюсь из Европы, на меня накатывает какая-то депрессия, я совсем не хочу... Да, похоже, у нас как в интернете, так и в жизни появился новый тренд. Урбанистика. Молодое, прогрессивно мыслящее поколение уже успело схавать его. Всем доброго времени суток. Современная молодежь нашла себе новое развлечение. Говорить о том, какое говно города в Рашке и как хорошо копировать градостроительный опыт наших западных соседей. Не, ну а че, по урбанистике же строили. У одних хватает ума запилить сюжет на данную тему для ютуба, другие же предпочитают просто гадить в комментариях к видео с обзорами строящегося в российских городах жилья. В общем, по отношению к нашим городам критика, критика и еще раз критика, желание оторвать руки нашим градостроителям и заставить их копировать все с запада буквально под кальку. Там у них все так красиво и удобно, а у нас нет. И можно ли сделать так же у нас? Проблема русского человека в том, что если он захочет что-то перенимать, то делать это будет он все крайне бездумно, топорно и под кальку. Есть у нас такой замечательный псевдо-оппозиционный блогер Илья Варламов. Урбан экстрим шагает по Москве. Почему псевдо, расскажу чуть позже. Судя по всему, тот член кружка юных урбанистов, которого вы видели в самом начале ролика, является активным последователем Ильи. Да, согласен, многие вещи, о которых говорит Варламов и другие блогеры, они справедливы. Современные русские города надо критиковать, но критиковать-то нужно с умом. Критиковать нужно с учетом того, что некоторые тезисы западной урбанистики неприменимы в современных российских реалиях. И здесь, если исследовать каким-то принципам создания уютной городской среды, то нужно создавать свои абсолютно с нуля. Да-да, это нелегко. Конечно же, легче ведь скопировать у Европы. Итак, культура городов у нас совершенно другая. Здесь играют роль и климатические условия, и отношение русских людей к собственности, и наше общее тоталитарное прошлое, которого многим европейским странам удалось избежать. Начнем разбирать главные тезисы урбанистики. И один из первых это, пожалуй, то, что пешеход всегда должен стоять на первом месте по приоритетам в городе. Сначала идет человек, потом велосипедист, затем общественный транспорт и, самое неважное, это движущийся автомобиль и стоящий. Вот абсолютно с этим согласен, только, только какими методами вы предлагаете решить эту проблему, заставив нести ущерб автомобилистов и урезав им пространство, сузив проезжие части и заняв их выделенками для общественного транспорта? Предполагается, что умные и сознательные граждане тут же пересядут на общественный транспорт, на улице станет меньше машин, улучшится экология города, пешеходы станут чувствовать себя свободнее. Если предложить человеку доехать до работы на комфортном, удобном трамвае, не забитым людьми, то, поверьте мне, он предпочтет это. Нет, мой юный урбанист, ездить на общественном транспорте нихера не комфортно. Уж тем более по сравнению с поездками на такси или личном автомобиле. Вообще, судя по тому, что ты сейчас говоришь, ты никогда не ездил на автобусах и троллейбусах в час пик. Но, допустим, будет так. Пусть все сознательные граждане разом сдадут свои тарантайки в металлолом и разом пересядут на общественный транспорт. Что будет дальше? Текущего наземного автопарка будет не хватать. Те ужасы, которые пролетариат испытывает в часы пик, увеличатся в несколько раз за счет притока вчерашних автомобилистов придется расширять автопарк. А это еще большие проблемы с пробками и чистотой городского воздуха, поскольку автобусы это далеко не самый маневренный и экологически чистый вид транспорта. А трамвайные и троллейбусные линии далеко не везде рентабельно проводить. А уж метрополитен и вовсе есть пока всего-то в семи городах России. Ну а ходить пешком на работу в другой конец города мы же не будем людей заставлять. Так и вовсе получился бы садомазохизм какой-то. Следующий тезис – приоритет малоэтажного строительства. Не должно быть домов выше шести этажей. Так говорит урбанистика. Начну с того, что многоэтажность позволяет существенно сократить стоимость квадратного метра и тем самым сделать жилье доступнее для простых людей. Но к этому вопросу я еще вернусь. Пусть люди и не стремились строить дома ввысь в древности, тогда в этом не было необходимости. Население городов не было таким уж большим и вполне обходилось двух, трех, пятиэтажными домами. Но в нынешние времена вопрос расселения людей в городах стоит более остро. И дабы сделать города более компактными, приоритетным типом строительства стало строительство ввысь. Если бы мы продолжали строить вшире, пусть даже в России с площадью территории никогда проблем не было, то города по своим физическим размерам стали бы настолько огромные, что дорога из одного конца в другой занимала бы не час, а два 3 Добавим сюда, что единственным адекватным средством передвижения на таких гигантских территориях был бы только автомобиль. За примерами далеко ходить не надо. Лос-Анджелес. Классическая коттеджная Америка, полностью отданная под автомобили. Лос-Анджелес теперь на первых строчках э, по количеству проведенных в пробках часов. А теперь перемотаем немного назад. Сначала идет человек, потом велосипедист, затем общественный транспорт и самое неважное, это движущийся автомобиль и стоящий. Не кажется ли вам, что здесь противоречие? Следующий тезис урбанистики – микрорайоны – это зло. Урбанисты ненавидят микрорайоны вот просто всеми фибрами своей души. С их точки зрения, путь любого микрорайона только один. Гетто и снос. Опираются эти ребята, конечно же, на негативный опыт строительства муравейников в США и Европе. Но блин, вы сравниваете пень с конфетой. Не надо так. То, что на Западе бюджетное жилье для чернокожих, иммигрантов и прочих социально нестабильных слоев населения, в России предел мечтания для молодых специалистов с высшим образованием из глубинки. У нас совсем другая культура жилья микрорайоны в нашей стране строят еще со времен ссср и что-то ни одного еще не снесли чистую, как это было в сша или франции где микрорайоны просто не прижились у русских совершенно другое отношение к квартирам как к собственности когда на западе люди предпочитают мобильность и следовательно съемное жилье для нас квартира в собственности чуть ли не священный смысл всей жизни в Европе считают, например, что собственность, она привязывает человека к месту и лишает его возможности переезжать в другой регион, Мы... где... А криминал? Криминал надо искать не здесь, а в одно-двухэтажных бараках, где живут действительно проблемные семьи, которые ни на что лучше, чем этот коммунальный ад, заработать не смогли. И понятное дело, что если кто-то вырывается из всех этих деревянных гетто в новые и ухоженные микрорайоны, это для него настоящий прорыв вот так вот живет чуть ли не половина населения России. И разожравшийся москвич с камерой за 300 тысяч рублей рассказывает им о том, как затоптанные газоны и запаркованные дворы оскорбляют его чувство прекрасного. Почему урбанистика так привлекает современную псевдоинтеллектуальную молодежь? Ответ прост. Это еще один способ выразить свою оппозиционность нынешней власти и лишний раз высказаться, какое же говно жизнь в России. На самом деле есть один способ сделать города удобными уже сегодня. Выбрать нормального президента и нормальное правительство. Ребятки, а вот присмотрелись бы вы, например, к главному блогеру-урбанисту Рефии Варламову. Вроде бы критикует власть, и вроде бы правильно. То КМА внезапно то Собянина похвалит, то с мэром Красноярска по городу погуляет. А уж про его прошлое это вы наверняка не знаете, ведь вы тогда совсем школьниками были. У Путина появился личный блогер. Известный блогер-фотограф Илья Варламов сделает серию онлайн-репортажей о работе и жизни премьер-министра Владимира Путина. Life.ru 22 декабря 2010 года. Представьте только себе, Илья Варламов – личный блогер Путина. Уж после такого о его искреннем оппозиционном настрое и говорить не приходится. Илья Варламов – это как Николай Соболев. Вот продавал ли я свое мнение? Только в своей узкой тематике урбанистики. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Всех новых подписчиков там я пролайкиваю. Ну и оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах.